Продолжаем наш курс лекций. значит Лекция номер 4. 4 часть 1. Часть 1. Значит, мы с вами рассмотрели однородное, на прошлой лекции, однородное полупространство. Напомним, какие у нас с вами результаты получились, что у нас значит, поля... В однородном полупространстве затухают как экспоненты с глубиной. Вот электрическое магнитное поле, где к волновое число, как равняется корень квадратный из. Омега минус сигма, σ, часть К больше 0. Вот, значит, Z равняется 0 земной поверхности, константа. ро константа. Значит, такие были у нас результаты. Вели понятие значит, длины волны лямбда. Значит, оказалось, значит, 10 в седьмой степени ро т где, значит, рост сопротивления полупространства, Т, период колебаний Это глубина, на которой мы проходим полный период. Идет затухающий процесс, такой, есть экспенсиальное затухание, есть колебательный процесс. Этот колебательный процесс, когда он выходит в ту же фазу, это называется, это глубина лямбда. Вот, теперь более для нас важна толщина скин-слоя, Это лямбда разделить на 2π. То есть 10 в седьмой степени. РО Т разделить на 2π. Значит, толщина скин слоя И получили для задачи об однородном полупространстве. Получили еще значит, однородное полупространство. Получили еще импеданс z равный. K разделить на сигма или минус и омега нулевой разделить на к или корень квадратный из минус и омега нулевой ро <coughs> вот значит и модуль z из омега минулевое ρ, сюда ρ, равняется модуль z в квадрате омега минулевое. Вот основные выводы, которые по однородному полупространству. Теперь переходим к следующей более сложной задаче, которая будет как бы, отталкиваться от решения для однородного полупространства. Это э, задача о горизонтальном своей среде решение прямой задачи для поля плоской волны, волны в горизонтальной связи среде. Эта задача еще называется задача тихонова коньера Тихонова, Каньера. Академик Тихонов — это известный математик советский, который много работал в геофизике, ну и в частности он основатель факультета вычисленной математики и кибернетики Московского государственного университета. А Каньер — французский ученый. Значит, то есть Тихонов в 1949 году решил задачу горизонтальной своей обминансии на поверхности горизонтальной своей среды. А каньера чуть позже, но он, на следующий год, но он э, как бы перешел к кажущемуся сопротивлению. Ну и поэтому вот в международной литературе эта задача называется так, через два Тихонов и Коньер, Поскольку независимо, в тече, с разницей в один год, они эту задачу решили. Тихонов был первый, но Каньера немножко продвинулся вперед, ввел понятие кажущегося сопротивления еще. Uh -huh. Да, давайте саму модель рассмотрим. Значит, модель. Значит, горизонтально свойственная среда — это частный случай 1D. 1D геоэлектрического разреза. Значит, что такое одномерный разрез? Значит, у нас есть в принципе три координаты x, y, z в декартовой системе координат. Значит, вот мы говорим, что если ρ зависит только от одной координаты z, то это одномерная задача. 1d геолектрический разрез. То есть, значит, разрез меняется только по вертикали. Если мы нарисуем зависимость, ну, такой типа каротажной кривой, то есть вот это z, нарисуем как меняется, что вот ро меняется только с глубиной z. Если мы, грубо говоря, здесь тоже посмотрим, то будет точно такая же зависимость глубины z. Такая же. То есть это типичное для осадочных, осадочных пород, что если мы находимся внутри осадочного бассейна, то вот мы пробурили скважину одну отошли там, условно говоря, на 10 километров, на 20 километров отошли, мы посмотрели, что разрез практически не поменялся по горизонтали. То есть по x, по y разрез не меняется. Вот давайте x сюда, y сюда. То есть по горизонтали разрез почти не меняется, а меняется очень сильно по вертикали. Вот это, собственно, одномерная задача. Горизонтальный своистый разрез это частный случай. То есть что, как правило, мы имеем дело с ситуацией, когда... У нас, вот если мы, так сказать, вот это Rho, это Z, то у нас есть, значит, какие-то небольшие изменения, потом раз, но другой уровень, другой. То есть вот есть, вот это мы считаем один слой со слабыми изменениями внутри слоя. Значит, другой слой, ну, например, вот тут глины, тут известняк. То есть это... Одномерный разрез, то есть он тоже вот поэтому ни по x, ни по y не меняется. А изменения по z можно считать, что скачками происходит. Вот есть такой постоянный какой-то, ну в первом приближении можно считать этот свой постоянный, потом следующий постоянный, следующий. То есть вот эта кусочно постоянная функция с глубиной, это дает нам изменение ρ по Такому закону дает нам горизонтально свойстый разрез. То есть, вот это каждая зона постоянного сопротивления, мы считаем свой. Вот это первый свой. Это второй свой, третий свой. Значит, у каждого свой, давайте вот этот первый земная поверхность, уровень. Значит, вот это Z, назовем земной поверхность Z0, с уровень э, нулевая. Значит, вот это начало системы координат э, на земной поверхности. Значит, кровля первого слоя назовем с индексом Z0. Подошва первого слоя Z1. Подошва второго, то есть Z1 — это глубина одновременно подошвы первого слоя и кровли второго слоя. У второго слоя подошва Z2. У третьего слоя подошва Z3. Вот. Если говорить о мощности слоя, то, значит, соответственно, H третьего слоя будет равняться z Глубина подошвы минус глубина кровля Z2. Ну и в общем случае H и T какая-то будет равняться H, Z и T минус Z и минус 1 Вот, значит, каждый слой будет характеризоваться своим сопротивлением. Значит, вот это ρ1, первый слой, вот это уровень ρ2, второй слой, это уровень ρ3, третий слой, значит, соответственно, это уровень ρ4, четвертый слой. Вот, значит, таким образом горизонтально-своистая среда Значит, это 1d, то есть ρ от, z, ρ от z, но при этом ρ от z кусочно-постоянная функция. Значит, горизонтальная свойственная среда характеризуется своими параметрами. Значит, ρ1h1, ρ 2 h H2, RO3, H3. Значит, всего, допустим, N-слоев. N-слоев. Значит, последний слой, он имеет сопротивление, но не имеет мощности. То есть, вот как у среда? rho 1 H1, мощность. rho 2 H2, мощность своя. Вот. И вот в конце у нас стоит ρn, который полупространства последний свой полупространство, вот тоже наше однородное полупространство, то есть в основании лежит однородное полупространство, вот это однородное полупространство. Вот, теперь э, также с учетом того, что мы, значит, поле возбуждается плоской волной, то есть переходим к решению, значит э, задачи о поле плоской волны в однородном полупространстве. значит значит плоская плоская волна то есть это что значит во первых ну, частотой омега во времени меняется да кстати магнитные проницаемость везде будем считать равными нулевое значит частотой омега и значит это значит то что она плоская это значит то что не меняется по горизонтали То есть и разрез, так же, как в случае однородного полупространства не меняется по горизонтали, и первичное поле не меняется по горизонтали. Значит, частные производные по горизонтали, компонент поля равны нулю. Следовательно, опять мы, значит, не повторяя те выкладки, которые мы делали в случае однородного полупространства, если мы в первых двух уравнениях максимум положим производные равны нулю, то к чему мы приходим? Что поле распадает, то есть опять-таки EZ равняется нулю в этой задаче, HZ — равняется нулю, везде, везде равна нулю. Значит, кстати, на земной поверхности всегда, когда у нас сверху воздух, значит, у него всегда EZ равняется нулю. Но в этой задаче, как в случае полупространства, так и в своей среде, в любой точке слоистой нашей среды, вот сюда Z, в любой точке, у нас вертикальный компонент электрического поля равна нулю, и вертикальный компонент магнитного поля равна. И у нас остается только электрическая, две, пары, две электрических и две магнитно горизонтальные компоненты. Они так же, как в случае полупространства, распидаются на пары EX с и EY с Две пары. Ну, будем опять вот эту первую пару рассматривать, первая пара, компонент. Так же, как и в случае полупространства, на ней остановимся. Для второй пары будет все то же самое с точностью до знака. Значит, когда мы кладем производное нулю, значит упрощается система уравнений максимума, и мы приходим к дифференциальным уравнениям, к одномерным дифференциальным уравнениям Гельмгольца. И вторая производная шибик по вертикали. Вот. Что важно вот в этой задаче у нас? Смотрите, тут, если тут у нас был К, в случае однородного полупространства, мы брали сопротивление полупространства, то тут у нас все время в К же входит электропроводность, или сопротивление обратное ей сопротивление то смотрите тут там было электропроводность ну и соответственно сопротивление одинаковое для всего полупространства а тут у нас меняется у нас меняется то есть грубо говоря на каком-то уровне давайте возьмем мт слой мт слой подошва мтого слоя z э, кровля. z m минус это кровля. z МТ подошва. Значит, вот если Z принадлежит вот этому отрезку, то значит ро равняется ро М, значит, ну соответственно сигма равняется сигма М, то есть М это номер слоя мт мт И, соответственно, волновое число у нас будет уже волновое число мт То есть это корень квадратный из минус И омега минулевое нулевое сигма М. Сигма m. Нижний, давайте, нижний индекс сигма М. Вот, то есть волновое число, то есть тут нужно говорить, что мы имеем дело с Uh, уже вот это если мы записываем это уравнение то в пределах при значит z в, при, ну, в этих пределах допустим вот z m минус первое у нас значит поле удовлетворяет таким дифференциальным уравнением но в качестве волнового числа мы должны ставить волновое число этого слоя этого слоя этого слоя, <coughs> слоя с индексом m вот. Значит, общее решение, мы с вами обсуждали, когда э, общее решение, значит, одномерного дифференциального уравнения Гельгольца представляется в виде суммы двух экспонентов, значит, для EX от Z, извиняюсь, от Z, это C1. Вот тут важно уже говорить, что мы в пределах M -M t свой. Значит, соответственно, c1 с индексом m, то есть это э, некоторый коэффициент произвольный, но который относится к этому слою и к отрицательной экспоненте. e в степени минус k с индексом m z. То есть это все мы выписываем, значит, при, мы находимся от z m минус 1 до z вот Плюс c2 m... Е e в степени плюс КМ, Z. H y Z. D1, M. Е e в степени минус м Z. Плюс D2, м Е e в степени плюс КМ, Z. Вот общее решение для МТВ слоя. И причем в этом слое мы не можем в пределах ну, конкретного слоя мы не можем поступить так, как мы поступили в случае однородного полупространства. В случае однородного полупространства мы сказали, что если Z начнет сильно увеличиваться, то вот эти экспоненты начинают неограниченно расти. Но тут-то мы зажаты вот этими условиями, мы не, не увеличиваем сильно, поэтому тут сказать, что коэффициенты при положительных экспонентах вот C2 и D2 для этого слоя, что они равны нулю, нельзя, потому что нет этого именно неограниченного нарастания с глубиной, поскольку сама глубина ограничена, зажата вот, от, в пределах этого слоя. Вот. А теперь, значит, вот, но когда мы последний слой рассматриваем, N-ный слой, всего у нас N слоев в последний слой, он становится по пространствам, вот этот слой, который в основании, вот тут, значит, вот это n минус первое, вот это hn минус первое, а вот тут ρn у нас в основании, то тут-то мы ось z можем устремить в бесконечность в последнем слое, и, соответственно, значит, вот эти c2 для, с индексом n будет равняться нулю, и 22 2 с индексом n должны быть равны нулю. То есть, в противном случае, в последнем слое мы получим опять вот это нарастание. То есть, для последнего слоя, значит, су n свой вот, значит, у нас будет e x, вот z, то есть, n свой слой, это, значит, z у нас больше, чем z n-1, вот это z n-1, больше, чем z n-1 x от z будет равняться c1 с индексом n, e в степени минус k с индексом n, z, h, y, z, d1 с индексом n, e в степени минус k, n, z. Вот. и для таких, то есть, значит, в последнем слое у нас есть только одна экспонента, затухающая, и для, и тут мы э, как раз из результата, который мы получили в однородном полупространстве, что импеданс в пределах вот этого последнего нашего слоя э, значит импеданс будет равняться, то есть импедансная функция от глубины, оказывается, что это вообще-то, честно говоря, константа. Это к n- разделить на сигма N, или минус и омега нулевой при стиле на или корень квадратный из минус и омега нулевой ро-н. Вот то, что мы имели для однородного полупространства, здесь мы получим для слоя, лежащего в основании. Вот, но для слоев, которые уже промежуточные, с ограниченной мощностью, мы будем иметь для каждого свой как отрицательную, так и положительную экспоненту. В этом отличие, значит. И, собственно, наша задача, задача Тихонова-Каньяра, задача Тихонова-Каньяра, Найти z на земной поверхности для, для горизонтальной своей среды. То есть получается, у нас есть свои. В основании мы знаем, что и, вот тут импеданс. Кстати, он не зависит от глубины, равен. Э, значит, вот это наши, ну скажем, любая из этих формул подойдет так ну например минус и омега нулевое к n это в основании Но это при z значит для z больше чем z n минус первое чем глубина кровли n-ного а наша задача тихо найти импеданс на земной поверхности Z на глубине Z0 Z0 то есть Z0, извиняюсь, это 0 Z0. Z0, Z0, Z0, вот это уровень земной поверхности uh -huh. то есть, в принципе идея решения этой задачи заключается в том что мы должны, да, во-первых да, давайте так, еще один важный момент что, что мы знаем о граничных условиях, что происходит у нас при переходе Через границу, вот есть два слоя, что происходит на границе двух слоев? Мы знаем, что тангенциальные компоненты электрического поля, если у нас есть граница какая-то, в данном случае горизонтальный конец, разрыв тангенциальных компонент электрического поля при переходе через границу равен нулю. Нормальные компоненты могут рваться, а тангенциальные нет. Тангенциальные непрерывные. С каким значением поле подходит к этой границе снизу, такое же значение поля при, подхож... э, в пределе при, при приближении к этой границе сверху? Вот. То же самое горизонтальные тангенциальные компоненты магнитного поля, то же самое разрыв их равен нулю при переходе через границу. Это очень важно. Раз тангенциальные компоненты непрерывны, следовательно, импеданция это не что иное, как отношение. EX каши или минус и игрек следовательно импеданс тоже непрерывная функция при переходе через границу разрыв импеданса на границах раздела своев равен нулю. поэтому что можно сказать что вот например если брать последний свой то значит последний свой это константа везде э, импеданс в нем константа вот и на подошве, на кровле последнего слоя пенданс такой же, как и на подошве. То есть, вот если мы отсюда приходим вот с этим значением, то и вот тут, в основании n-1 слоя у нас будет такое же значение, как в последнем слое. Значит, нам идея задачи Тихоного конера заключается в том, что давайте попробуем, ну, возьмем какой-то свой промежуточный, один из этих, и научимся в нем пересчитывать, вот тут мы на подошве n-1 свой знаем, это импеданс пространства. вот, давайте научимся пересчитывать этот импеданс с подошвы на кровлю, тогда, если мы такую формулу выведем, то у нас получится вот так, раз, мы с n-1 тут пересчитали, тут пересчитали, тут пересчитали, и выйдем на земную поверхность. Оттолкнувшись от импеданса пространства в основании нашей модели мы выйдем, придем к импедансу для значит значит выйдем для, найдем выражение для импеданса на земной поверхности вот идея задачи Тихонова-Каньера то есть давайте берем значит для какой-то МТ-свой значит рассмотрим значит какая у нас шестая страница значит рассмотрим свой значит это уровень z равняется z m минус 1 это уровень значит z m минус 2 а нет z m ты извиняюсь это просто z это z это минус 1 z m значит общее решение в пределах значит тут у нас k m корень квадратный из минус и омега нулевое сигма М. Сигма М это единица разделить на рвое. То есть М свой, значит, мощность его hm. М HM, это из глубины подошвы вычитаем глубину кровли. <coughs> значит, мы говорим, что тут в пределах этого слоя, мы имеем x как функция z, c1m e в степени минус k z плюс c2m e в степени плюс k z, HY от z, d1m e в степени минус k m z. Плюс D2 M E плюс K Z. Теперь, как мы делали для, значит, по пространству тоже, в общем, на самом деле применим этот прием. Что на самом деле, вот эти тут все-таки вот эти C и D это не независимо, они между собой связаны, эти величины. Давайте попробуем. Значит, скажем, из второго уравнения Максвелла, из второго уравнения Максвелла, когда мы квали, значит, квали производные d по dx, d по dy, квали равным нулю. Мы пришли, например, что у нас d, значит, там у нас dx, dx, по dz да, равняется и омега на нулевое hу. Попробуем так. Сейчас начинку. Да. Вот. И, значит, давайте тогда мы посмотрим, значит, Получим HY через EX. Подставим сюда вот это представление. Значит, получается производная слева у нас значит, C1, а, минус, минус KM, C1M, E в степени минус KM, Z, Значит, плюс КМ 2 м в степени плюс КМЗ равняется И омега нулевое HY. Отсюда HY равняется Значит, например минус к м и омега нулевое а тут получается c1 м e е в степени минус к м значит минус Да, я сейчас просто, сейчас, секундочку, я подниму так угу. Давайте так, да. С2m, е e в степени км, z. Вот, смотрите, давайте посмо получим выражение для импеданса, поделим ех, x в пределах слоя на h, в пределах своя. Так, седьмая страница. Выражение для импеданса в пределах слоя m. То есть это Z, Z, N-1, Z, M, T. Губина в пределах таких. Значит, выражение для импеданса от глубины, при Z, лежащих в этих пределах, это EX от Z разделить на y от Z равняется. Значит, берем те выражения, значит которые у нас были, Значит, EX это C1, значит, C1, E в степени минус КМ, плюс C2E плюс КМЗ. И HY, вот это выражение. Значит, записываем. Значит, Во-первых, HY нам даст минус и омега нулевое КМ. И, значит, значит числитель. ЕС1М Е минус КМ Z плюс С2М Е в степени плюс км КМЗ Знаменатель С1М Е в степени минус КМЗ минус С2М m, e в степени плюс к, z. Вот, значит, выражение для импеданса. Оно напоминает нам значит, вот в эту часть, смотрите, тут сумма экспонент, тут разность двух экспонент с положительным и с отрицательным показателем. Очень похоже на катангенс гиперболический вот x, это e в степени плюс х плюс е e в степени минус х разделить на e в степени x минус e в степени минус x Похоже. Значит, давайте значит, для того подведем вот это вот имеющееся выражение к такому виду, чтобы мы получили катанги гиперболические. Для этого поделим числитель и знаменатель. на произведение, корень квадратный из произведения c1m на c2m, значит, получим импеданс как функция глубины равняется минус и омега мю км, значит, у нас значит определение значит вот этого получается корень квадратный из c1 m разделить на c2 m есть e степени минус к mz плюс корень квадратный из c2 m разделить на c1 m e в степени плюс значит в знаменателе c1 m разделить на c2 m e в степени минус k m z минус корень квадратный c2 m разделить на c1 m e в степени плюс k m z Значит, давайте введем обозначение. Этот корень из c1m разделить на c2m, назовем е в степени минус и альфа. Альфа, ну, некоторая величина, значит, альфа, некоторая константа. Значит, можно правогарифмировать левую и правую часть, то есть минус альфа равняется логарифм корень из c1m разделить на c 2 Вот, значит, соответственно, значит обратная величина корень из c2m разделить на c1m Будет E в степени плюс альфа. Так, восьмая страница. А, таким образом, значит, у нас при такой замене импеданс как функция глубины будет выглядеть следующий. Минус и омегами нулевое разделить на КМ. E в степени минус альфа. E в степени минус КМ z плюс e в степени плюс альфа e в степени плюс км z разделить на значит e в степени минус альфа e в степени минус км z минус e в степени плюс альфа e в степени плюс км z вот, так, значит, теперь ну, произведение экспонента — это экспонент от суммы показателей минус и e, омега нулевое КМ Е e в степени минус альфа плюс КМ Z плюс Е e в степени плюс альфа плюс кмз делить на значит е e в степени минус альфа плюс кмз минус е e в степени плюс альфа плюс кмз но осталось только сюда знак минус вынести и мы прям получаем Значит, давайте вот так, и омега нулевое, КМ, значит, угу. совсем будет, уже подведем под гиперболический катанкинс, E в степени плюс альфа плюс КМЗ, значит, значит плюс E в степени минус альфа, то есть поменяли тут, отрицательные экспоненты поставили назад, чтобы ближе к катангельскому гиперболическому у нас было. Вот, плюс KMZ, E в степени плюс альфа плюс KMZ, минус е e в степени минус альфа плюс KMZ. Все, значит, теперь мы явно имеем катангельский гиперболический. Вот это вот выражение. Котангенс гиперболический. И омега, нулевое, КМ, котангенс гиперболический от альфа плюс КМЗ. Вот выражение для импеданса в пределах М-того слоя. Теперь давайте так, значит, попробуем, значит, логика такая, давайте используем вот это выражение. Наша задача какая? Значит, будем считать, что на подошве мы знаем импеданс на глубине ZMT, а нам нужно найти импеданс на глубине ZM-1, то есть провести пересчет с подошвы на кровлю свою. Если мы такую формулу сейчас выведем, то дальше, оттолкнувшись от последнего слоя, в котором мы знаем импеданс равен одного однородного пространства с сопротивлением равным последнего слоя, мы последовательно пересчитаем этот импеданс на земную поверхность. Значит, давайте значит, значит, вот выведем, значит, то есть запишем импеданс на подошве. Он равен значит, и омега. Ну, нулевое, КМ, катангенс гиперболический, альфа, плюс КМ, ЗМ. Импеданс на подошве этого слоя. Теперь, значит, отсюда давайте найдем альфа 9. Альфа, которая, значит, та константа, которая характеризует поведение импеданса в пределах, МТВСУО, <клыш> значит тогда получается у нас, давайте так напишем, котангенс гиперболический от альфа плюс КМЗМ равняется, значит, импеданс. умноженный на Км разделить на И омега минулевую. Значит, давайте берем ария котангенс от левой и правой части и получаем альфа плюс Кмз М. Равняется ария катангенский перболический. Вот Км и омега минулевое з. На глубине ZM. Импеданс на глубине подошвы свой. Отсюда альфа равняется аря тангенс гиперболический. Вот КМ делить на и омега нулевое z на глубине Z Mt минус э, минус. Э, КМЗМ. Вот мы получили выражение для альфа. Теперь можно подставить, ну давайте это перерыв, начнем подставить его в выражение для импеданса на поверхности, на, под, на кровле М минус первого слоя.